Я приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы приехали в центр Адлера, в апартаменты комплекс «Взлетный». Перед вашими глазами. Здание из трех этажей клубного типа. Всего 45 апартаментов по 15 на этаже. Земля здесь находится в собственности 10 соток. Назначение гостиничное хозяйство. Проходят ипотеки любых банков, которые работают с нежилыми помещениями. На комплексе функционирует управляющая компания, которая занимается доверительным управлением с распределением прибыли 70 на 30. Прогнозируемая доходность около 900 миллионов в год. Это при пессимистичном раскладе. Коммуникации на комплексе все центральные. Так как мы находимся в центре Адлера, вся курортная инфраструктура в шаговой доступности, до одного из лучших пляжей Адлера Огонек идти буквально 7 минут. На территории 15 бесплатных парковочных мест, также будет ландшафтное озеленение. Запуск комплекса уже к началу этого сезона. Вот так выглядит входная группа. Вот так выглядят места общего пользования. На этаже по 15 апартаментов. Всего три этажа, 45 апартаментов в итоге. Самый доступный номер на сегодняшний день – его цена у нас 6 миллионов 712 тысяч, 18 квадратных метров, высота потолков 3 метра. Как я уже говорил ранее, предчистовая отделка, стяжка пола сделана, стены штукатурены. Здесь ставим перегородку, выделяем санузел, с этой стороны устанавливаем маленькую кухонку, двухспальная кровать, телевизор. Да, конечно, вид здесь не на море, но, если честно, видно даже горы. Сейчас мы с вами поднялись на третий этаж. Здесь у нас уже панорамное остекление. Те же 18 квадратных метров. Вид на частный сектор. Летом это, конечно, будет все красивее, зеленей. Цена 8,820. И покажу еще один номер. Также на третьем этаже. Также с панорамным остеклением. С которого видны хорошо горы. Сегодня погодка паспортная. И вот цена у нас 7700. Если говорить о плюсах и минусах, на самом деле здесь больше плюсов. Минус я вообще для себя... Нашел один, и то он такой, на вкус и цвет, то, что над домом пролетают самолет. Сейчас я вам это покажу. Кто хочет приобрести ликвидные апартаменты, абсолютно законные, в центре Адлера, по цене 7-10 миллионов Пишите, звоните, ссылочки все внизу. С вами был Илья, всем пока.